Проверьте свою взлетную полосу. США позволило нам использовать свои тяжелые бомбардировщики. Используйте их, чтобы выкурить Джейлай из их укрытия. Прежде чем генерал свои GLA окопались в городе, и наша задача заставить их выйти. Уничтожьте все их базы. Приветствую ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Рости. Мы продолжаем играть в генералов. Это пятая миссия за Китай. Тот, который щедрый. В общем, теперь у нас появились друзья-американцы, которые предоставляют нам любезно использовать свою ковровую бомбардировку, свои большие массивные, крутые американские самолеты. Но немножко он не долетел. Совсем чуть-чуть. Мы сейчас будем делать вот так тогда. На севере есть дополнительный источник ресурсов. В общем, теперь пытаются прорваться международная освободительная армия к нам на базу. Мы этом, конечно, не позволим сделать. Так военного завода у нас нету, как я понимаю, надо его поставить. Также я очень люблю миги, ну при игре за Китай, конечно. Еще одну машинку добавим. Ну все, тут базы нету. в Гонщик поехал или поезд что-то, не увидел, что там поехало, но что-то поехало. Так, значит, у нас есть два танка дракона. И... На угу. есть строения, мы О, вот это вот хорошая задумка. Это мне нравится. Потому что Китай щедрый, но для того, чтобы он был еще щедрее, нам не помешает антерпропаганды. Подождите, у меня, походу, казарм нету. Давайте, тут казармы. Здесь... Машинку поставь. Вот, падла. Думал, успею. Тут машинку. Смотрите, это целый. Блин, ну это было страшно, если честно. Так, сразу. Изучим. Центр пропаганды. Давайте. Блин, так как-то оно все неудобно здесь располагается. Мне это так не нравится. Сейчас поставь не в том месте, блин, танки не смогут выезжать. Еще какая-то хрень. Да, понятно. У вот вас такие советы для дурачков. Готово, да? Вот тут я вижу постоянно у них производятся машинки, которые на мой базу летают. Сейчас мы с ней разберемся. С этой базой. Где-то вот так. Если что, мигами нашими подможем. Вот уже танк напал. Это уже показывает все то, что нам надо ставить бункер. Ну, неплохо. Почти разбили. Сейчас я думаю... За второй заход можем мигами добить. Сейчас не только снаряды пополнят. Нормальный ход такой. Вы видите, да? То что вижу я. Блин, ну это серьезно. Ничего вы, не отстреляли свои запаса, ни хрена. Ну, быстро воспалили хоть. Та так давайте китайские пилоты. А, -а, -а, -а это моя пушка просто стреляет через этот. И они немножко расстроились. Ну и зато этого подпалил. не получится за ладно пока тут он у нас занимается этим опа мина блин ребят грузитесь обратно мне просто эти батареи нужны для того чтобы и БТР нужны для того чтобы находить мины вот эти которые не закладывают Ладно, если что, буду потом отдельно выбирать. Но, Ну тоже, да, так встали? Блять, не пройти, не проехать. Пищешь, ты еще что ищешь, смотришь. Ужасно, это просто ужасно повыбегали мина бабах а что так получилось потому что потому что так готовы тем временем ладно будем делать вот так пробиваться с боем Ну вот и взрывчатка скрытая показала нас до этого уже, ее действия. Кабум. Ну, Китай щедрый, поэтому я думаю, у нас еще будут кингеры. Не знаю, кого я спалил. А, что-то я пробежал, блин. Мне угу. поуезжали. Блин, а я как раз туда бить начал. Ладно. Видите, как хорошо получилось Сейчас еще добьем этот этих. Парень, прячься. Держи оборону круговую Ладно, все, короче, шутки закончились Давайте уже тоже действительно заканчивать Это все браваду Не, не хрен тянуть, скажем так Где тут еще база вот Здесь, блин, сюда, наверное, не долетит Попробуем Там Стингеров до хрена, походу Нормально он так насыпал моему этому. Что, летит? Да. Блин, база осталась целая. Забить. Блин, случайно разбили нам они одну нашу пушку знаете ребята почему так получилось потому что я безответственно отнесся к нашей обороне Генерал, цели. все эта цель готова можно это все закончить мне кажется попробовать еще быстрее можно постоянно практически пользоваться ковровой бомбардировкой и если что добивать э, с помощью самолетов И все. Ну все, этот бункер мы потеряли. А нет. Кто там наяривает опять? блин Не знает откуда. Все, сейчас этот починит. Мы сюда закидываем бойцов. С большой пушкой. Так, самолетики вернулись. просто они травят град и стрел так батлмейстер, что тут у тебя есть башня пропаганды а здесь давайте пулеметную пушку мне вообще нравится на вот этих о, танках ставить бункер в бункер солдат это тоже очень весело самоходную ядерную пушку возьмем. Сразу улучшение. Так, по деньгам. Я только сейчас обратил внимание. блять это было опасно. Только сейчас обратил по деньгам, что я по деньгам начал сильно прос просаживаться, хотя тут еще есть. Значит, то это значит, ребята, что нам нужны будут хаткеры. Так, у нас готово Ковровка. Посмотрим. О, красота! Это красота. Ну что? Почти, блядь. Но я сейчас самолеты, наверное, потеряю. Ну ладно. Так. Мне надо... Сюда потом еще, наверное, один ветер, две, две цели и один самолет мы потеряли. Печаленько. У нас двоих нахрен отсюда. Это не так раздражает эта хрень вот этими машинками, блин, сдалека вот это. Кстати, еще один миг можно. Так, все приехали. Приехали теперь драться. если мы ядерная боеголовка достанем до той базы. Вы видите, кстати, пехота неплохо отстреливает эти скингеры, ну, кроме тех, им не повезло, есть. Нет, я хочу просто, чтобы он ехал немножко впереди. Но они так не хотят. Так где-то еще база? А тут что? Ожги их, что ж ты! Это не родной. Есть такое дело. И вот этот расстреляй. А там что-то происходит. Так, что здесь? Нормально. Просто надо начать сжечь и все. И дальше все пойдет как горячие пирожки. Им мы мне нравится, что он стоит и просто смотрит, как его расстреливают. Так, что здесь? Может ковровую туда лупануть, хотя хватит и мигов. Так, вернемся к теме по поводу заработка денег. Не хватило, что ли? Ну, обалдеть, обильно. Генерал, осталось две цели. Ага, вот она. Вот, короче, одна цель. Как я понял, да? Где, блин, я уже потерял. А вот она. Это танк владыка. Ничего, дальше. О, минка. Не долетел. Не получилось. Ничего, ну, вы взорвали эту мину или нет? Ехали. Ну еще одна мина сюда можно будет наши сейчас войска завести мхацкеры строятся еще одна минус эти не тут все так плотно заминировали по ужас не про блять не проехать И не проехал Давай, давай, вы, выжигай их. Подсигаем. А, так у меня этот башня пропаганды дает мне возможности видеть. Третье, можно было, в принципе, БТР с собой не тащить. Но сейчас мне беттер нужен один. Так, теперь будете вот так. Это точно. Нет неприступных систем. Ты что думаешь, ты за зданием спрятался, а? Ну, видите, как хорошо. Миги, в принципе, за один заход их выжигают. Без потерь. Первый, по... первый поехал, первый сдох. Ой, что-нибудь там началось Так, у меня готов. Это хорошо с одной стороны, что... Они отвлекаются на мою технику, начинают стрелять, и в это время Миги спокойно себе заходят и просто делает свое дело. Пусть все будет хорошо. Потому что Китай щедрый. Класс, мне так нравится, как он вот это быстро они выжигают. Или закончим. Так, давайте как они быстро выжигают здание, вот эти танки драконы. Просто... Врага нет чести. Они на Генерал, цели. Не долетел. Не долетел ковровый бронировщик Но он пытался. В общем, американцы бесполезны, пока Китай сам все не сделает. Ни на кого надежды нет. Нет. На да. да. да, а нет, выжил нормально. Да ладно. Что у нас там по самолетам? Так, хакер есть. А, никто я не вернулся. Херово. Но с другой стороны, ребят, херня случается. Смотрите, о чем я. Один такой небольшой залпик и все. Но те там все штурмуют. Ладно, сейчас мы, короче, за раз, заодно атаку это все закончим. Ну, а тут сможешь. нас Тух-тух-тух-тух-тух. В общем, наша проблема в чем, что американский... Тяжелый этот не долетает потому что его сбивают на подходе А сбивает его на подходе кто правильно стингеры а что мы делаем со стингерами с гнездами правильно уничтожаем сейчас мы так и сделаем вот я вижу блин жалко он был лучший из лучших Все, есть такое дело тут он уже долетит надо теперь сюда немножко вот этого типа разбить так захватили орлы давайте это теперь куда вы все бежите и, и откуда наверное мины так вот единичка есть все сейчас сюда еще ставим ставим еще 4 мига и заканчиваем так она наваливает моему заводу по нефтяному. ну наваливал ладно еще один интересно смогу вас так всех уделить смогу по идее но ну, появляется давай что тем вот, вот так все отлично И вот теперь чем мы делаем чем мы делаем? Мы запускаем ковровую и миги. А здесь подходим. Заходим танками нашими двумя. Шахиды, бах, бах. но зато я выполнил а, не выполнил ладно сейчас выполню чё все равно не все что -то? Не могу понять показывать что еще цель осталось но уже там еще здание какое-то есть ну да есть он кто там вообще остался 4 Четыре... а все и остались неплохо Ну, ребята, я уже не знаю, что тут еще осталось разбивать вам. Вот еще базы есть, я вижу. Ну, ровно. ладно. Победы. мне пришлось мехать центр карты. Мы Потому что мы лучшие, и Китай щедрый. выдержали победу. Изи-бризи, ребятки, изи-бризи. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки и до скорых встреч. Пока-пока.